Всем привет! Итак, что же в обновлении, но, в новых обновлениях Квестера? Постараюсь очень быстро об этом всем рассказать. Итак, смотрите. Ну, это окно приветствия. Приемник координат готов. Это очень важно, потому что когда он будет не готов, вот эту кнопочку нажать нельзя будет. Э, выводится у нас э, погода. Для этого нужен интернет. Вот, и также восход солнца и закат солнца. Дальше. Что я добавил? Смотрите, есть кнопочка разные. В разные нажимаем. У нас здесь есть истории. Что это за истории? А это сборник всяких страшных, э -э мистических, иногда не очень. В общем, все, что попадает под страшное, под не очень страшное, под мистическое, непонятное. В общем, сборник историй. А эти истории, откуда я их брал, в самом низу есть источник, написано так. Теперь смотрите, история доступна для чтения один раз в сутки. Например, за сегодня вы прочитали пол истории, нажали назад. Когда вы придете завтра и кликните на историю, вы продолжите ее читать. Вот. Но если же вы дочитали до конца, промотали до конца, ушли назад, то открыть уже новую историю. Не получится потому что страшных историй нужно понемногу а страшные истории очень хорошо читать в палатке вот вы пойдете в поход возьмете телефон с моим приложением и можно будет чем больше вас тем больше историй в день вот что еще то есть это все планируется обновлять что и как кнопочка что здесь и как здесь Ну здесь пока раз два три четыре Совет, вот огонь. Как добыть огонь без спичек? Разные способы, то есть это я в интернетах ищу, либо со своего опыта, которого немного, вот. И вы знаете, самому становится интересно попробовать это все сделать где-то в походе. Например, вода. Как очистить воду в полевых условиях? Что есть, что как, где и почему? где брать воду всякие советы как брать как очистить и все такое дальше есть медицина например аптечка что должно быть в походной аптечкой и всякие рекомендации от всяких знающих людей простудные заболевания первая помощь например электрический ток например способы оживления организма вот и все такое там обморок что делать вот это все то что пригодилось бы, да, все, конечно, не запомнишь, а вот иметь такой справочник небольшой в походе, самое оно. Соответственно, все это будет постепенно добавляться, обновляться и так далее, поэтому следите за обновлениями. Дальше, теперь можно создать квест или маршрут непосредственно на телефоне, в режиме реального времени, то есть не надо создавать трек здесь, конвертировать его, хотя эта функциональность осталась, да, но теперь я сделал проще. То есть можно нажать эту кнопочку и выбрать, что мы хотим создать, квест или маршрут. Если у нас есть незавершенный маршрут или квест, то если мы нажмем продолжить да, мы продолжим его заполнять. Так вот, смотрите, что тут важно. Ну, давайте, давайте я сохраню. Вот, чтобы начать все с нуля Нажимаем создать, нажимаем квест, например И вот у нас вот такая вот ерунда на экране будет Это радиус точки, думаю вы уже знаете Если вы смотрели предыдущий обзор Название точки, описание и вопрос То есть это непосредственно квест И вот такая здесь кнопочка плюсик То есть там где вы стоите С того момента, вот с той точки где вы стоите Будет считана координата когда вы нажмете плюсик, как вы видите, вот здесь, смотрите, расстояние до последней точки 0. Для чего это нужно? Ну, к примеру, если вы будете создавать маршрут или квест в несколько заходов, свернули приложение, закрыли и все такое, то, когда вы откроете, вам просто покажет расстояние до последней точки. И если это будет 0, ну, чтобы вы четко понимали, а, это вот эта последняя точка. То есть, значит, надо идти дальше. Вот. То есть, первая точка сохранилась. Нажимаем вправо. Значит, что у нас здесь? но вариант сохранения новой точки мы даем ей имя какое-то там описание и вопрос ну точнее вопрос вот здесь будет в описании а ответ вот здесь сейчас не столь важно разберетесь и как только вы нажмете плюсик опять-таки будет считана координата с того места где вы стоите то есть по-хорошему вы Идете, идете, идете, нашли точку и решили тут точку интереса создать. То есть вот, там памятник может какой-то надо ответить, либо что-то найти. Вот вы решили это сделать. Вот вы кликнули, ожидаете. Стоите на этой точке, все здесь заполнили и нажимаете плюс. Вот. Дальше просто эти кнопочки, ой, точнее эти точки можно отредактировать. Вот. Простым клацанием влево и вправо. Аналогично по маршруту. Маршрут тоже снимается с той точки, где вы стоите. Я не делал здесь автоматического создания трекинга и тд и тп. Он создается вручную. Соответственно, нажимаете плюсик, идете дальше, дальше, дальше. Или едете на велосипеде, или в пешем походе куда-то идете. Нажимаете плюсик, идете, идете. Опять точка, нажимаете плюсик, идете, идете. И дальше сохранить, нажимаете. Теперь смотрите: когда вы создаете маршрут, он сохраняется. Он сохраняется как вы уже знаете в documents э, на любом android телефоне есть стандартная папочка documents там будет создана папочка квестер в этом квестере будут треки вот в треке будет создана если вы имя не зададите будет создана по текущей дате и по текущему времени сейчас 24 0 19 да вот Также этот трек будет создан для того, чтобы его можно было бы посмотреть, например, в Google Earth. Да? Также будет папочка создана KML Tracks, и в ней будут вот эти треки, то есть, которые вы сможете в, открыть либо в Google Earth, либо в любой другой программе, которая может открывать э, гугловские треки. И посмотреть, как вы двигались. Да? Теперь смотрите, пару рекомендаций. А, кстати, что еще есть? Есть еще сохранить позицию. Ручной, вот, здесь надо ввести вручную координаты. Ну, к примеру, вам кто-то дал координаты и говорит, блин, это точка в лесу, там много земляники каждый год. Он вам присылает координату, вы вот здесь сохраняете, название точки, описание, нажимаете сохранить. У вас идет опрос, новый файл или существующий, вы там новый, например, имя файла common group и т.д. и т.п. И это все находится потом в documents, квестер points вы можете открыть точки вот они а, вот ну так как я ничего не задавал то то вот сколько до нее расстояние вот ее можно удалить можно посмотреть информацию можно было когда посмотреть когда она была создана и все такое либо автоматический режим это сразу будет подтягиваться координаты от приемника вот так вот Пару рекомендаций по созданию маршрутов. Как я создавал, к примеру, когда-то у меня были часы, и там можно было максимум 50 точек создать, да? А, вот. Как я их для себя создавал? То есть, например, я ехал куда-то в лес. Вот давайте выберем, я пока посмотрю. Ну, например, вот здесь, да? Вот. И, например, я себе ставил трек, что я хочу там проехаться где-то на велосипеде то я ставил точки я брал google maps и ставил точки например я хочу ехать отсюда точку один ставил давайте я сейчас продемонстрирую то есть аналогичным способом я советую вам создавать треки если вы будете использовать мою программу например в пешем походе или вела вот чтобы чтобы минимум точек было и чтобы он был, ну, какой-то функциональный. Короче, смотрите, например, ставлю точку раз, дальше. Дальше точку, тут смысла, как бы особо ставить нечего. Почему? Потому что здесь основная дорога, здесь нет поворотов, здесь нет ничего. То есть, первое правило какое? Мы едем до точки. То есть, даже если у нас, а у нас показывается азимут в моем приложении, да, если мы там откроем, например, documents где тут квестер какой-нибудь трек вот этот например да вот То у нас пока будет показан азимут куда мы должны будем повернуть но ну, тут оно не работает потому что здесь локально это все запущено короче так вот когда мы или я еду и я вижу что мне азимут Азимут какой пока показывает, во-первых, куда надо ехать, ну, например, давайте я тут поставлю точку, вот так вот. То есть, по факту, что будет? Когда мы здесь начнем ехать, вот сюда будем ехать, нам стрелочка будет показана, что двигаться вот сюда. Все правильно, ничего страшного, мы знаем, что мы едем по основной дороге. И мы должны рано или поздно все равно выехать к этой точке. То есть где-то мы вот здесь начнем поворачивать, выруливать, ехать прямо. И, соответственно, у нас на телефоне стрелочка будет показывать прямо. А, так вот, так вот. Я, как обычно это делал. Я делал вот так вот. Первая точка. Старт вот здесь. Дальше. Здесь видимых поворотов не надо. Значит, мы понимаем, что едем, едем, едем. И, например я захочу свернуть вот здесь то там где я захочу свернуть я ставлю вторую точку а дальше куда я хочу ехать вот здесь судя по всему никаких поворотов нет и нет вот до этого момента например ставлю сюда точку и сюда точку например вот я хочу проехаться вот таким маршрутом вот так вот вот так вот вот так вот и вот так вот. Теперь смотрите, я еду вот здесь, то есть стрелка азимута меняется, меняется, меняется, меняется, вот здесь она, когда я еду сюда, она уже показывает, что надо ехать прямо. И показывает, что после этой точки надо будет повернуть налево. И когда я подъезжаю к этой точке, я вижу, то есть там радиус, например, 25 метров да, я вижу, что вот же азимут по следующей точки показывал налево, и я как раз подъезжаю к этой точке и вижу, что вот как раз есть поворот налево. Все четенько, я туда повернул и поехал дальше. Здесь я еду по какой-то вот э, извилистой дороге, еду, еду, еду. Моя точка, азимут, да, она все время будет меняться. Потому что конечная точка тут. То есть я направление мое, например, тут будет, а надо сюда. Значит, точка это будет чуть-чуть право показывать. Соответственно, еду, еду и точка Поворота, да, то есть следующей точки, куда она повернуть, будет показывать право. И вот я еду, и я вижу, здесь развилка и влево, и вправо. И тут я, конечно же, прекрасно понимаю, ага, значит, мне просто влево вправо надо повернуть. То есть, я думаю, вы идею поняли. То есть смысл, например, создавать вот в таком варианте э, маршрут, ну, я особо не вижу. Да, он будет точный. Есть трекеры, наверное, в, в, в Google Play, которые будут вот так вот через каждую, например, э секунду или 5 секунд или 10 минут или 5 минут отмечать точки, где вы находитесь. То есть этого я не делал, смысла нет. То есть у меня создается все в ручном режиме. Например, вы создаете квест для себя, для детей и стартанули. Точку здесь поставили и идете, идете, идете, идете, идете, например. Если где-то нужно будет, ну и, и пишите в описании, иди прямо по дороге, никуда не сворачивая. Когда ты дойдешь, например, до точки, где нужно повернуть, ты об этом узнаешь. И вот вторая точка, где нужно повернуть. Вот он идет, идет, идет, прямо по дороге слушается совета. Идет, идет, идет, пришел сюда, достиг этой точки и активировалось окошечко, где можно уже вводить ответ. А в этом ответе вы просто можете написать, ты достиг до точки, молодец, теперь Можешь идти к следующей точке По Посмотри, найди развилку И от своего движения поверни налево Ну, короче, где-то так Вот. Точно так же с маршрута Создаем маршрут Пеши. Например, мы где-то идем Например, мы знаем, что где-то есть полянка На которой много земляники Каждый год Или грибов Соответственно, мы ставим точку начала И начинаем идти вот сюда. Идем, идем, идем. Потом мы знаем... То есть а, а, а, в точках поворота мы добавляем точки. Да, Вот мы идем, идем, идем, идем сюда. Давайте я отменю. Вот. Иду сюда. Тут где-то постоянно много. Каждый год земляники. Иду в этом направлении. Иду, иду, иду. Поставил точку. Есть. Потом я знаю, что надо еще пройти, например, вот на эту полянку. Иду, иду, иду. Дошел сюда. Кликнул кнопку «Сохранить», а потом «Сохранить трек». В результате он сохранится вот такими будет описано. Вот. То есть это можно треки создавать, ну и точку, я думаю, тоже вы поняли. Я уже пару раз даже пользовался, где-то выезжали там на какие-то сборы, большое место для маш... ну, стоянок машин, и просто сохранял, где я поставил машину, чтобы ее потом было легче найти. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вы все-таки скачаете мое приложение и будете им пользоваться. На данный момент сумасшедшая популярность у приложения, оно было уже скачано больше 10 раз, с чем я себя и поздравляю. Ну, все. Спасибо за подписку, за скачивание приложения и за все такое. Всем пока.